Всем привет, на связи Красноярск. Что я хочу сказать, эти два дня были не только полезными, они были ошеломительно интересными. Потому что мало того, что мы нашли кучу знакомств интересных, так теперь есть видение, куда идти. По крайней мере, три месяца точно я буду знать, куда я иду. Есть цели, задачи на ближайшие два 3 года. И самое главное, о чем вообще ценность Max Capital это семья. Это ценность и увеличение семьи. Вот. Поэтому все вступайте в Max Capital, не пожалеете, приводите своих друзей и присоединяйтесь.